А Сейчас немножко отвлечемся и приведем несколько цифр. Мы сейчас посмотрим капитализацию криптовалют по сравнению с капитализацией мирового фондового рынка. То есть всех акций, всех бирж, всех ценных бумаг, которые вращаются на этих биржах. Но здесь достаточно сложно оценить. Вот таких четких цифр прям я не увидел. Видимо, это достаточно непростая процедура оценки. Но на текущий момент мировой фондовый рынок оценивается свыше 100 триллионов долларов. Но ну, из них где-то 40-50% занимают Соединенные Штаты, а Китай, Япония. Вот самые основные такие игроки. Ну, естественно, огромное количество просто бирж в Соединенных Штатах. И теперь давайте посмотрим на криптовалюта. Вот по криптовалюте, кстати, я нашел четко, соответственно, график капитализации. Сейчас мы его посмотрим. И она составляет ну, на текущий момент порядка 1 триллиона долларов. То есть, смотрите, это приблизительно всего лишь 1% от мирового фондового рынка. То есть, потенциал роста у криптовалюты еще очень-очень хороший. И если криптовалюта будет продвигаться в банке, будут ее использовать, будут ее брать на баланс, а сейчас уже такой процесс есть, и многие инвестиционные крупные компании, которые торгуются на биржах Соединенных Штатов, на NICE, уже включают в свой инвестиционный портфель различные криптовалюты в том числе биткоин как одну из самых крупных на текущий момент по капитализации криптовалюту и смотрите если хотя бы криптовалюта будет составлять порядка там 10 50 процентов мировом обороте то цена ее может вырасти также в разы в десятки раз сейчас возможность иметь там накапливать небольшой а потенциал иметь криптовалюту дополнительно где-то в своем портфеле может в будущем стать очень хорошим таким подарком для вас когда у нас вас вырастет в разы в вашем инвестиционном портфеле ну как бы курс немножко не об этом но потенциал роста вы должны понимать что пока криптовалюта еще только-только зарождается несмотря на то что там до да, bitcoin вообще ничего не стоил в 2010 году а сейчас один биткоин bitcoin сколько сейчас стоит мы сейчас посмотрим прямо на сайте вот сайт coin market cap я вам его рекомендую, там очень много полезной информации, просто для ознакомления, для понятия того, вот какую-то вы криптовалюту там купили для расчетов, понимать, насколько она большая, насколько она популярна в мире криптовалют, ну и вообще в расчетах, насколько ее используют. И также можете оценить состояние там бирж, на которых вы будете эту криптовалюту покупать, как, соответственно, дальше в курсе будем смотреть. Давайте откроем прям поисковик. И здесь вот можно вбить, так, вбиваем Coin. Coin, ну Вот смотрите, CoinMarketCap, он у меня вообще сразу выдал ссылку. На, вот он его нашел, вот CoinMarketCap, вот этот сайт. На него ссылка также есть у вас в дополнительной информации, в полезных ссылках открываем и смотрим так откроется у нас в рублях или в долларах я просто люблю оценивать в долларах да вот здесь вот иногда в рублях открывается но вот я больше люблю смотреть в долларах капитализацию криптовалют вот пожалуйста у вас здесь топ 100 криптовалют а всего их давайте посмотрим всего их Почти 10 тысяч различных токенов и монет на этом сайте присутствует. То есть, представляете, какое огромное количество монет. И причем здесь присутствуют вот монеты, которые имеют капитализацию 300 а тысяч. Вот, а самые маленькие, вот здесь по капитализации. А, это топ-100, это 300 миллионов долларов не капитализация. А давайте посмотрим самую дешевую монету, которую здесь, точнее не самые дешевые, а самую маленькую капитализации монеты, которые здесь присутствует а, рыночной капитализации даже у некоторых нет но вот есть а, миллион долларов некоторые даже не оценивают 1000 а, долларов две тысячи долларов 130 тысяч то есть ну совсем есть э, мизерные монеты 70 тысяч долларов есть, да? а, вполне возможно что многие кто данный курс смотрит возьмут да и купит вообще целиком эту всю монету но имеет возможность по крайней мере все купить вот 5000 долларов в принципе можно себе позволить ну вопрос да зачем это делать так, но ну это так, небольшое отступление. Конечно, с такими монетами вам не нужно оперировать, ни к чему это совершенно. Ваши топ-100 это, ну, вообще потолок. Вот здесь самый крупный. Это биткоин, самая первая криптовалюта. Дальше эфир, вот вторая криптовалюта, которая появилась. Но, смотрите, капитализация ее в два с лишним раза меньше. А дальше идет стейблкоин. Про стейблкоины будем мы говорить от компании Тезор. Стейблкоин, его капитализация приличная, почти 70 э, миллиардов долларов. Потом идет USD, USD coin тоже стейблкоин, который привязан, видите, цена его 1 доллар приблизительно. Дальше, опять же, идет э, вот... Криптовалюта от компании Binance, вот выстрела буквально за последние несколько лет. До этого там, в 2015 году вообще по нее никто не знал, не слышал. Ее не существовало. Дальше идет стейблкоин от компании Binance. Вот валюта, вот это BNB как раз бирже Binance принадлежит. Про эту биржу обязательно будем говорить. Это самая крупная на текущий момент биржа, самая популярная. Дальше идут такие интересные монеты, как Ripple, Cardano, Solana, но их капитализация уже на порядок меньше. Уже всего 13-17 миллиардов долларов. И кстати я обещал вам показать вот график рыночной капитализации, тоже они есть на сайте CoinMarketCap, на него тоже у вас есть ссылка. И вот видите, насколько после в 2022 году, когда началась рецессия в Америке, насколько упала капитализация. Ну и сейчас вот она составляет порядка 1 миллиарда, как я и сказал. А была, она то есть в 3 раза почти упала. Почти 3 миллиарда достигала капитализация в пике. Таким образом, еще раз можно сделать вывод, что потенциал у криптовалюты есть, поэтому нужно обязательно, пока еще она не стала вообще обиходным и везде расхожим, средством платежа можно ее немножко подкапливать накапливать и поговорим еще в отдельном уроке про биткоин почему именно биткоин чем он интересен и почему он особенный из всех криптовалют ну особенных криптовалют много но мы будем говорить именно как за, по сам про самую крупную криптовалюту чем она отличается какие у нее есть признаки которые могут ее выделить в отдельные средства и почему ее можно накапливать с меньшим риском, чем другие криптовалюты. До встречи в следующих уроках.